Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы ведем передачу из центра сен -Гейт, студии центра Сен-Гейт. Меня зовут Рита Борт. И, как всегда, с нами на связи в это время, во вторник, Анна Ласточкина, которая сейчас находится в Эстонии. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте. У нас сегодня совершенно замечательная тема про наши конституции, как вообще быть красивым, как принимать себя таким, как ты есть. Да, в общем, это о любви к себе, о своих прекрасных сторон, сторонах и как же мы себя должны к себе относиться. Да, но прежде чем вот мы начнем разговор на эту тему, к нам поступил вопрос, вернее, скорее всего, даже Кане поступил вопрос: а то могут ли бабушки и дедушки заказывать гороскопы для своих внуков? Да, хорошо, я отвечу на этот вопрос. А, на самом деле, да, в этом ничего такого нет, чтобы если, если внук не несовершеннолетний, и он еще а, не, сам не распоряжается своей судьбой и имеет опекунов, то, конечно, бабушка и дедушка могут заказывать гороскоп, но поставив в известность маму. Mm -hmm. Я думаю, что нужно понимать законы рода, а, что у нас а, есть ближайший человек к нашему внуку, я еще с такой перспективы не смотрела, конечно, ни разу. Все, все время смотрели в обратную сторону. Mm -hmm. То есть через своего ребенка, когда мы говорим о своем уже о тех людях, которые после нас рождаются, внуки, правнуки, мы не можем перепрыгнуть. То есть мы, Потому что мать, если она есть, если она жива, она непосредственно соприкасается с ребенком. И то, что говорится бабушке, мать должна ну, как, слышать тоже, то есть она должна это принять и а, тоже знать природу своего ребенка. Потому что, а, конечно, есть, есть вот эта вот а, идея, что более старший человек, он более мудр, и он, а, его нужно слушать и уважать, это действительно так. А, но и более мудрый человек понимает, что он не может вытеснить дочь из отношений между ним и ребенком. Вот. И это нужно учитывать. То есть, если все в курсе, и дочь тоже интересуется, то, конечно, брать консультацию для бабушки очень даже полезно, потому что в самом гороскопе, если мы сейчас говорим о бабушке со стороны мамы, заложена такая закономерность. Дело в том, что бабушка по матери это седьмой дом гороскопа. Это то, как ребенок будет формировать отношения с внешним миром. И бабушки очень важны, потому что через сказки, через какие-то вещи, через свое отношение к миру, к людям, она может заложить в нем какие-то правильные, позитивные моменты, которые потом перейдут во взаимоотношения с супругом или супругой. На самом деле больше всего модель влияет не мамина даже, а бабушкина по матери. Потому что бабушка по матери – это седьмой дом. Ну, так устроен мир. Да. И э, ребенок растет, как правило, при маме, э, потому что ему требуется лунная энергия. Ну, так заведено, что он получает ее через мать, через женские фигуры. И поэтому в жизни ребенка всегда фигурирует и мама-мамы. Uh -huh. Тоже часто бывает, мы ну, можем заметить, что больше по материнской линии бабушка формирует э, характер ребенка, влияет на него. Поэтому это важно конечно важно знать какой он и что она и мне важно в таком случае для бабушки донести какой у ребенка седьмой дом если у него там проблемы что он ожидает от нее и как она может скорректировать свое отношение с ним и как-то и сказать на бабушке совсем по-другому воспитывают детей дело в том что мама это те это тот человек которого ребенка должен которого надо слушаться Мама обычно более строгие, да. что они опекают ребенка 24 часа в сутки, а бабушки более мягкие создания <соединяющие> по отношению к ребенку. Они балуют и так далее. И, Ос опек... Особенно и... в раннем детском возрасте опекают это очень важно. Да. Это совсем другая модель поведения, и она формирует другие вещи в ребенке. Вот это нужно знать, разграничивать. Ну, вот. Ну, вот это примерно так я могу ответить на вопрос. Поверхностно, да. Спасибо большое. На самом деле, ты ответила уже и на второй вопрос о том, какая задача бабушки. Ну, тут еще и вопрос про дедушку есть, но ну, мы, наверное, про дедушек поговорим позже. Но, в принципе, я абсолютно согласна, потому что я очень часто вспоминаю свою бабушку. Она даже ко мне вот приходит просто так, вот ни с того ни с сего. Я ее вспоминаю, потому что то, что она заложила в меня, я с ней очень много находилась вообще-то на даче и так далее... Это, это просто вот осталось со мной на всю жизнь. Я еще даже помню, я все время вспоминаю о том, что у нее всегда на, на тумбочке лежала такая книга, большая книга лекарственных трав. И она всегда пользовалась вот, и вот этими разными травами для того, чтобы себя как-то подлечить. То есть знала очень много. И вот я, я просто знала, что это ко мне переходит. Ну, то есть сейчас я это понимаю, тогда я этого не знала, но вот все ее советы я теперь просто вот использую. И в огороде всегда копалось. В общем, все это пришло пришло сейчас ко мне от бабушки. Абсолютно Я точно. сразу припоминаю вашу карту. Да. да что там водолей в седьмом доме Сатурн управляет. И Сатурн в доме шестом болезни. То есть вот это вот целительство оно а -а -а. связано. То есть через Бабушка. бабушку. Да, mm -hmm. То есть это через бабушку перешло. То есть от нее были такие энергии. Здорово. У меня прям мурашки сразу. Я вот чувствую энергетически, чувствую связь, даже, даже хотя ее нету. У меня такое чувство, что она меня просто охраняет. Она есть. Да, да. Ну да, Но так оно и есть, конечно. Ну, замечательно. Ну что ж, а, наверное, про дедушек мы как-нибудь поговорим в другой раз, потому что я думаю, что дедушки тоже имеют непосредственное влияние. да, на Но если есть такой интерес, можно сделать отдельную на передачу. О. Про бабушек как, как рот влияет на нас, да. как технологически можно посмотреть и ну, так далее. Конечно. Хорошо. Ну что ж, давай перейдем тогда к теме нашей сегодняшней передачи. Что же там у нас про конституции? Это имеется в виду юридические конституции, да? да? Да. В общем, целью этой передачи мы у нас, получается, это женский клуб, да, как я поняла, и слушают в основном женщины, и для женщин очень важно принимать себя. <с> очень важно, важен внешний вид и вообще самочувствие по жизни. В принципе, основная задача женщины быть в хорошем настроении. Больше от нее ничего не надо. Если она в хорошем настроении, все вокруг получается, и она обладает такой силой мистической, уникальной, все делать так, как она себе задумает, если у нее хорошее настроение. Вот только при таком одном условии. То есть все складывается вокруг, сообразно ее желаниям, мыслям и чем более ну, так, мудрая женщина или чем она больше расслаблена и больше себе несет этой женской энергии, тем больше мир вокруг нее вертится, а не она делает что-то в мире. Получается, что тут должно быть немножко все наоборот по сравнению с мужчинами. И сегодня можно поговорить о том как принимать себя свою внешность, потому что это такая большая проблема для многих женщин. Это очень важно. У меня сейчас на самом деле я работаю, я, как, у меня коучинг клиент есть девушка, которой 16 лет. И, ну, у нее есть проблемы со здоровьем, и, в принципе, скорее всего, внешний ее вид не, так, не такой, какой бы ей хотелось, то есть лишний вес, скорее всего, из-за проблем со здоровьем, но она, не за... ну, на самом деле, она выглядит, как мне кажется, она выглядит очень хорошо. Но она ни за что не хочет воспринимать вот, вот себя такую, как, как она есть. То есть, э, может быть, похудеть ей трудно, и это какое-то время займет. Но принять себя в 16 лет, когда вокруг тебя подруги, которые очень худенькие стройненькие, и стройненькие, и борхают, а ты вот такой немножко тяжелее, чем все остальные, очень сложно. Да, вот давайте вот об этом. Давайте. У нас есть разные типы тел. Да. То есть у нас а, все складывается из влияния планет. Фактически все наше материальное здесь вокруг а, можно разложить опять-таки на 7 или на 9 энергий. То есть 7 это наши планеты, которые в гороскопе проявлены основные. Ну, мы их знаем. А еще две это Рафу и Кету. Это узлы, о которых мы в прошлый раз говорили. Mm -hmm. да. И... Уникальное сочетание этих энергий, выраженное на определенном поле, поле это знак гороскопа, то есть в каком качестве они выражены, через какие качества они себя проявляют. В принципе, формируют наше тело. И так задумано природой, что тела должны быть разные. Потому что не, может все, не могут все быть худыми или все быть толстыми. Mm -hmm. да. И причем мы меняем одежды из жизни в жизнь. То есть мы можем быть то худыми, то толстыми. И нет никакого смысла не принимать себя. Если сейчас все очень сильно большое желание похудеть, потом может быть очень сильное желание набрать вес. Потому что есть и такая проблема у женщин, набор веса. Хотя она не так распространена. Но на самом деле, если посмотреть, если вы пышущая, жизнью толстушка, то это гораздо лучше, чем, да. <смех>, чем очень худощавая женщина, у которой проблемы с набором веса. и Как говорится, легче похудеть, чем набрать, mm -hmm. когда есть проблемы с этим. И наша конституция определяется влиянием планет на первый дом гороскопа, называется который либо асцендент, либо лагна. И это влияние, оно может быть разнообразным, но есть основные типы можно разбить все тела на 7 типажей по планетам. Так какая планета управляет нашим телом. Вот допустим, mm -hmm. это может быть Венера, это может быть Марс, это может быть Сатурн. И она будет давать разные предрасположенности во-первых, к заболеваниям тоже в том числе, ну и разные вообще типажи внешности. И вот если мы говорим о типажах внешности, сейчас стилисты пришли к выводу, принято уже везде об этом говорить, что нет некрасивых женщин. Есть только <связывая> неумелые стилисты, <связывая> mm -hmm. как они себя критикуют, либо есть неумение одеваться, неумение чувствовать свою красоту. И один из самых распространенных сейчас на данный момент методов градировать людей по разным типажам, это типажи Дэвида Киби. Ну, может mm -hmm. быть, Слышали. Я когда-то взяла консультацию у стилиста, потому что мне было интересно, как вообще мне одеваться, что мне, какие цвета мне подходят. И это более сложная система. Там он исходил из того, что все организм, организмы, тела держат долю энергии мужской, долю энергии женской, Если все также астрологически раскладывается на мужские и женские знаки. И эти доли между собой как-то сочетаются. Энергия инь и энергия ян. И, вот, mm -hmm. и все, все выходит в несколько типажей. То есть, может быть, быть стиль классический, может быть романтический, может быть стиль так называемый гамин. То есть это такой мальчишеский озорной у женщины, которые с, с прическами коротенькими. И им это идет. Может быть там драматический тип. И когда мне определили мой тип, я посмотрела свой гороскоп и сказала, ну, конечно, какой, какой же другой тип у меня может быть? То есть меня определили как мягкого натурала. Ага, типа. красиво. Да. Красиво. Это, правда, натурал. Причем там сравнивается кость, насколько кость широка, рост, черты лица количество жировой ткани, то есть там что-то все как-то замеряется. Девушка все это у меня замеряла, высчитывала линеечкой с сантиметром и, вышла, и пришла к такому выводу, что я мягкий натурал. Но если посмотреть в гороскоп, я восходящий телец, uh -huh. да, и она мне еще прислала типажи, которые мне подходят. Говорит, первый типаж это барышня-крестьянка. Спасибо, да. Романтический, но натуральный тип, который подходят этнопринты, который можно надевать это на сережке ну, не всем это идет ну и конечно когда смотришь гороскоп и видишь венерианский тип личности потому что тельцом управляет Венера. это планета как раз таки мяг... ну, такая мягкая женственная и сам по себе телец связан с землей земледелием пастралью самый разнообразный. <с> вот. И, конечно, он связан с традициями, с любовью к земле, вот к такому. И, и очень даже логично, что тип получился мягкий натурал, да, потому что все получилось по гороскопу. Но это, конечно, не все. И я поняла, что можно смотреть гораздо глубже уже через сочетание энергии в самом гороскопе. Потому что мягкий натурал ну, ⁇ это один из нескольких типов. Там, конечно же, в каждой классификации найдутся подтипы, что идет, какие цвета бывают мягкий натурал, такие цвета, такие. На самом деле все это видно в гороскопе. То есть на самом деле видно типаж, видно, чем может привлечь человек, как ему лучше одеться женщине. Вот есть, например, восходящие близнецы. Вот такой тип внешности, ну, кто называется то ли мальчик, то ли девочка. Mm -hmm. <laughs> ну, mm -hmm. Они общительные, небольшие, с короткой стрижкой вот этот гамин. Mm -hmm. И, как говорят, и на них даже мини-юбка смотрится не вульгарно, а очень естественно. То есть вот есть такие девочки, да, вот, yeah. и они очень молодо выглядят а, даже в 40 лет. Yeah. То есть, 25, или сколько, но. Ну, mm -hmm. Уже 40, маложалость. Это меркурианский тип внешности. То есть, это если это может быть восходящая дева, это может быть восходящий, могут быть близнецы восходящие, и э, Меркурий где-нибудь в воздушном знаке. То есть там все можно по гороскопу прочитать. Как лучше себя преподносить, как лучше одеваться, даже какие украшения выбирать, и какая символика подходит. У меня была как-то консультация, девушка выбирала себе. Хотела сделать украшение на заказ. Mm -hmm. И а, консультировалась, специально заказала консультацию, чтобы а, какой символ ей подходит и будет приносить удачу, ну и стимулировать ее. Mm -hmm. А какие символы имеются в виду? Символы чего? А, да, чего угодно, например, божественные или это что-то? No, цветы? Это... Или... Да? Змейка? Ah. Да животный, да. да, понятно. Она спрашивала, а мне можно змейку, мне можно то, какие символы. Бижутерия изготавливается, там на заказ она хотела себе сделать что-нибудь. А земной шарик можно, или ну что угодно. И тут можно применить фантазию, какие символы для человека очень близки, раскрывают его суть, его сущность. Сделать какие-то такие украшения, которые и у нее, кстати, сейчас очень хорошо идет карьера, как я наблюдаю. Я сказала, как какой-то символ будет хорош для карьеры, такой-то для этого, потому что там в, гороскоп, в гороскопе работают энергии по-разному. Вот этот символ подчеркнет способность а, проявлять магнетизм на публике. Да? То есть гороскоп может нам подсказать и, и как одеваться, и какие носить украшения, и как... К, что нам может помочь в жизни, то есть то, что нужно подчеркнуть, да, которые хорошие качества, которые не, немножко не, не, ну, как бы не видны, их надо, которые не, не надо хорошие. Сказать, лучше выражать. А нет плохих и хороших качеств. Есть а, те же самые качества, но они а, выражаются более, скажем, экологично, ну, они а гармонично личности. А, дело в том, что в личности могут может быть диссонанс. То есть, если мы возьмем разные знаки из гороскопа, и они проявлены. Давайте я, наверное, начну с того, что есть такие три базовых точки гороскопа, которые можно проанализировать и сказать, какая перед нами личность. Это первый дом, Лагна, то есть, куда попал градус, вот когда вы рождались, восходило какое-то созвездие над да. восточным горизонтом. И оно определяет вообще ваш Типаж внешности больше всего определяет встроенную модель поведения. А дальше можно посмотреть Луну. Это тоже очень важно, потому что характер всегда на лице. Ум, То, что у нас в уме, отражается у нас в глазах, на лице, в нашей мимики, в жестах. И Луна в очень большой степени формирует наш характер. То есть в каком она знаке? Что на нее влияет? И можно посмотреть фокус нашей жизни, то есть ту планету, которая управляет нашим телом первым домом. Ну, допустим, я сказала, что моим телом управляет Венера, значит, у кого-то Меркурий, у кого-то Сатурн. И тоже находится на определенном, в определенной части гороскопа, в определенных условиях, в знаке. И вот эти три точки, они могут между собой дисгармонировать. Ну, например, возьмем, куда бы такой пример взять. А, ну, давайте возьмем Тельца и Стрельца. Mm -hmm. Это обычно знаки, которые находятся друг от друга, скажем, на 8 позиций, а стоят, и на 6. Ну ладно, такие моменты мы не будем говорить. Может кто-то из mm -hmm. астрологии изучает подробно, это легко понять. То есть у нас зодиак состоит из 12 созвездий, и одно созвездие относительно другого может стоять в дисгармонии. Даже кто изучает, просто городской почитал, если mm -hmm. Раскопы совместимости. Раки и стрельцы несовместимы. Ну, есть у нас такое. Потому что раки домашние, а стрельцы все время куда-то стремятся. Mm -hmm. Я, в принципе, об этом же. У вас в самой внутри личности может быть этот диссонанс. Например, вы. Да. Yeah. Восходящий стрелец. Yeah. Да. Да. <laughs> стрелец. Но и у вас занят луна в раке. И вот этот диссонанс есть такой, что одна часть вас идейная, философствующая, куда-то бегущая, склонная к обучениям, к паломничествам, а другая часть вас Хочет очень хорошая, домашняя, практичная и да. такая вот <тихо> тихая, закрытая, все, все, все в дом. И непонятно, как это совместить. Есть, ну, наверное, надо посмотреть, когда лучше бежать куда-то и путешествовать, и заниматься какими-то делами, а когда лучше посидеть дома. Угу. И нам, опять же, гороскоп на это ответит. Да, можно и так, но нужно это в себе принять. Принять, что а, в, свои же качества в какой-то степени будут раздражать. И у человека может быть отторжение самого себя, вот это непринятие он может сначала сильно критиковать одомашненность, но потом поймет, что это часть его. То есть обычно, что человек критикует, является составляющей его сознания, его вообще гороскопа. Ну, так обычно оно и бывает. <свят> ну, на самом деле, я хочу сказать, что я очень хорошо это чувствую, и воспринимаю. Если, мне, если я чувствую, что мне хочется побыть дома, или даже одной, и, и никуда не выходить, я с удовольствием это делаю. Или почитать книжку, или, или просто вообще посидеть и ничего не делать. А если такое ощущение, что вот энергия прет, и, и надо куда-то двигаться и что-то делать, то значит надо делать. Это а, вполне есть нормально. Еще да. Есть еще решение, когда мы делаем одновременно. Ага. Например, это может быть. А, человек предоставляет комфорт людям в путешествиях. Ну вот, он соединил два качества. Стрельца и рака. Ну так и есть. Это называется сфера accommodation. Да? Как это по-русски? Ну да, когда мы снимаем какие-то... Мы даем комфорт. Или мы кормим, кормить в самолете. То есть это может быть стюардесса. То есть она соединит и то, и то качество в себе. И это будет гармонично. И она найдет такой род занятий, который будет и то, и то удовлетворять. Вот вы, я да, теперь да. понимаю, почему мне так нравится возить людей, вот, допустим, в Бразилию, потому что я просто их, я о них забочусь, и меня это, меня это просто настолько, вдов... такое удовлетворение, что другого выше пилотаж, другого лучше не надо. Да, ну вот да. так это может да. все проявляться и внутри личности, и это может быть выражено в имидже. То есть этот человек будет восходящий стрелец, но он обычно такой высокий, такой подвижный, с длинными ногами, я его просто возьмем стрельца вот без влияний. Юпитерианская личность очень философская идейная. И мы ему просто мы этой женщине, да, вот этой женщине, я писала мужчину, конечно, можно ему показываем часть, другую часть характера, которую она может не принимать и не отвергать. И отвергать, но она есть. И как ее вот вместе собрать. А Луна может быть еще где-то. Mm -hmm. а, на Луну говорили. А, ну, Лагнеш может быть еще где-то. То есть хозяин дома. Да, mm -hmm. то есть вместе. И вот эти все три точки, если их объединить гармонично, найти такие пути решения, в одежде объединить в том числе. Да, то есть не просто я мягкий натурал. Все, теперь можно мягким натуралом, можно носить стиль бохо. И можно носить вот такие вот принты народные, сережки и им это будет идти. Нет, я не только мягкий натурал, потому что я, конечно, телец, у меня, конечно, там Накшатрам Ригашира проявлено влагни то есть это действительно что-то типа барышни-крестьянки и что-то такое. Ну, другие-то позиции у меня, другие. И какие-то вещи, какие-то изюминки можно добавлять, которые подчеркивают а, индивидуальность и вот когда женщина оденется так как а, ну, в ту одежду которая подчеркивает ее индивидуальность у нее улучшается настроение это первый приз конечно, конечно. она становится красивой она так. сама себе нравится это в первую очередь когда настроение это поднимается и не зависит от веса да. не зависит от того какой вес можно так красиво одеться что а, ну что при любом весе будешь выглядеть на все сто и кстати, не обязательно худеть. Вот когда женщина понимает, что не обязательно худеть, она, как правило, худеет. <свят> Потому что она хочет жить, наконец-то, нормально, а не думать о том, как похудеть. Но она немножко худеет. Это не сразу, это не как прийти дети. Но проходят годы, и она, и она понимает, что ей все, в ней нравится. Вот я когда-то пришла к такому пониманию, что мне не надо худеть. Хотя я раньше всегда худела. Mm -hmm. Я больше не худею. Ну, просто живу как есть и понимаю, что жизнь, тратить жизнь на это, я все равно не похудею на большее количество килограммов, которые я могу похудеть, и я все равно их наберу обратно. Поэтому тратить на это жизнь я перестала. Ну, Мне... да. Да. Все верно. Я на самом деле я согласна с этим, потому что я тоже об этом никогда не думала, даже если он вес немножко лишний появился то через какое-то время он уходит. И когда воспринимаешь себя именно такой, как ты есть, когда можешь посмотреть в зеркало утром и сказать «я тебя люблю» за свое отражение, то все потом становится на свои места, и жизнь, в общем, прекрасна. И все остальные тебя любят, правда? Да, да. И еще можно сказать, какой, в каком через какое действие человек наиболее харизматичен. То есть это тоже mm -hmm. можно да, что он, вот, например, кто-то танцует и вот ну, женщина танцует, и она да. через это может а, передать какую-то свою уникальность. И либо кто-то поет, кто-то танцует. Это, конечно, тоже заложено в гороскопе, а, какая ведущая планета, талант, то есть, да, да какой-то скрытый, да. который может быть сам человек пока не знает. Да, ну вот возьмем восходящего Рака, они все, они внутренние все танцоры восходящие раки, потому что у них Марс очень такая позитивная планета, которая связана с физической деятельностью, и они чувствительны к Ритму, потому что это лунный восходящий знак. Восходящий рак, рак управляется Луной. И я обычно говорю, восходящие раки, они любят худеть, потому что они капка конституции в основном Луна она дает капху, и если там нет никаких сдерживающих факторов, вроде аспекта Сатурна на Лагну, там на, на Вагнеша и так далее, то они обычно худеют, но не могут. Mm -hmm. Но не могут, потому что это нереально. И я все время советую идти танцевать, потому что при любом весе можно пойти танцевать в восходящем раку, и сразу гармонизируется настроение, все сразу хорошо, в зеркале себе нравишься, ну, через какое-то время, может быть, конечно, вот, то есть можно посмотреть тип деятельности, какой подходит. Угу. А... Ань, скажи, пожалуйста, такой вопрос. Просто напомни мне, пожалуйста, до какого возраста родители могут делать гороскопы для своих детей? 18. 18. До да. для, для оборота оси угу. Все Время оборачивается, встает на свои места и, и перед ребенком, уже не ребенком, становится кармическая проблематика его личная. Все дальше он живет сам, выбирает. Ну, на самом деле, я так думаю, что если вот ребенок, ну, пускай в 16 лет, вроде уже не ребенок, но уже довольно в таком нормальном возрасте, воспринимающим все адекватно и уже, в принципе, имеющий свое мнение, да, и она, допустим, девушка говорит, а я не верю в астрологию, а мама хочет сделать гороскоп, может ли мама каким-то образом взяв вот сделать, сделав астрологически а, такую консультацию, как-то повлиять на, на свою дочь? Или а, ну, рассказать ей вообще, что и как? Нет. Ну, то есть, mm -hmm. по-другому все, на самом деле. Да, да, консультация да, да. тогда будет только с мамой, и дочка может об этом даже не знать. Я всегда спрашиваю, вы будете вместе вот с таким подростком консультироваться? Я буду говорить одно. То есть, mm -hmm, я говорю, да. лично, без мамы. Либо я говорю только с мамой, либо я говорю с двумя. Это три разных диалога. Конечно, конечно я абсолютно согласна. А. Да, Если да. дочка не принимает, но она еще не совершеннолетняя, но есть у нее мама, и мама хочет консультацию, то с мамой будет э, диалог о том, как взаимодействовать с этим ребенком. И никаких рекомендаций относительно того, что надо ей внедрить в сознание, что вот я сейчас астрологию, астрологическую консультацию взяла, вот надо делать так-то и так-то. Да, да, да. Будет, будет, нужно будет маму вернуть к ее задачам жизненным, отставить в сторону дочку, разобрать мамину глобальную задачу по жизни, потом совместить с дочкиной, чтобы она нашла эти пути соприкосновения с ней, а, а, уже относительно не текущей ситуации, а своей глобальной задачи в жизни, отпустила все, что с ней связано, и тогда ситуация только может наладиться. Имеет потенциал. Ну, то есть тут да. имеет место уже астропсихология. Даже уже больше. Так, да. Да. да. Астропсихология. То есть э, консультируют только, если кто-то не согласен, его, конечно, не трогают. Конечно. Если он несовершеннолетний. А если он совершеннолетний и не согласен, то тебе вообще никого не трогают. трогают да. Абсолютно. Ну хорошо, замечательно. А, ну что, что, у нас там, что у нас там, еще по поводу наших конституций? А, по ну, по настроении, да. Конституции, они ну, известны, наверное, всем это пита вата да. и сочетания различные между этими типами. Что такое вообще доша? Доша предполагает, что мы тут все постепенно распадаемся на кусочки. Ага. Ну, если же говорить честно, да, что мы родились для того, чтобы умереть, и наше тело, как оно только родилось, оно начинает стареть да, стареть и приходить в упадок разные системы и душа означает лишь то, что первым выйдет из строя mm -hmm. есть, такая из энергии более дисгармонирует и выводит весь этот все что у нас в кучку собрано и сейчас представляет наше тело что выводит из равновесия. Да, если мы говорим питта доша то это значит что огонь ну, элемент огня выводит из равновесия всю систему да, и, и с ним нужно как-то иметь дело. Ну, для нас просто практически это может быть такая информация, как нам себя вести, как нам кушать, питаться в соответствии с Дошей. Если это вата, то это будет человек достаточно худощавый, у которого много воздуха. Воздух плюс эфир. Воздуха много в теле и будут соответственно такие ментальные ментально нестабильные состояния и так далее. Вот, ну, и это будет и нужно ее как-то гармонизировать эту батодуш, то есть нужно добавлять другие. Ну, это такая это такой медицинский аспект, а вот о чем можно поговорить в практичном для женщин? Это о том, как себя чувствовать в хорошем настроении и что нужно делать для того, чтобы процветать как физически так и духовно. Да? Вот, когда мы говорим о духовности женщины, это совершенно не то, что, мы, что имеется в виду а, с духовностью мужчины абсолютно. А, то есть, женщина в хорошем настроении, она уже духовна. Все это априори. Mm -hmm. а, это ее главная задача. И а, самое главное, плохое настроение, это самый главный враг. И если мы говорим даже о профессии, о предназначении женщины, то мы должны смотреть на такие стороны гороскопа, которые связаны с женскими планетами. И с Луной, с Венерой в основном. И вот я использую такую технику, я смотрю в женских гороскопах, откуда женщина получает удовольствие и на чем сосредоточен ее ум. Венера ⁇ это принцип удовольствия, можно проанализировать, где находится Венера и посмотреть, как женщина вообще получает удовольствие от жизни. Она может получать очень даже специфические это удовольствие. Мало ли, где стоит Венера. Она может стоять в доме смерти, трансформации, эзотерики. Mm -hmm. И такой женщине очень сложно принять женские энергии в себе, удов... позволить себе наслаждаться, потому что она не знает, как. Ну, это... это либо какие-то тайные способы наслаждения. Mm -hmm. способы наслаждения скрытые. А... А... Никто этому не учит. Как? И вот если даже мы говорим о детях, если мы сейчас вот об этом. И мы видим девочку с Венерой в восьмом доме, нужно маме рассказать, как это девочки, девочки совсем восприятие красоты, восприятие удовольствия через сферу восьмого дома идет, через сферу, ну там, да, через сферу какую ну, скрытую. Ну да. Там Поним. все скрыто. Не будем говорить смерть. Ну да. Но все-таки называется основное значение этого дома смерть, трансформация, перерождение. Когда у нас что-то случается. И очень быстро она да, Вот так. Ну, можно Потом посмотрим, где Луна. То есть, куда прикован ум этой девочки или этой женщины. И чем где интересно заниматься, где Луна, тем интересно заниматься. И можно попробовать на консультации найти такое занятие, которое бы приносило удовольствие и повышало настроение. Потому что женщине важно общаться. Венера – это планета общения, социализации. Ну и важно э, наполнять свой ум впечатлениями. Все. Вот эти две вещи, в отличие от мужчины, потому что для мужчины это не, не, не столь важно. Для него важна Сатурн, карака профессии, э, планета по профессии, да, которая э, отвечает. То есть для, для него э, основные планеты, мужские, они связаны с тем, что ему надо чего-то достичь в этой жизни. А женщине нужно сохранить хорошее настроение. Как все просто оказывается. И самое, мне кажется, очень важно еще, чтобы настроение женщины не зависело от мужчины, который рядом. Как бы хотелось бы, наверное, чтобы кто-то создавал настроение. Но самое главное, то, что у нас внутри, как мы сами можем себе это создать и занимались именно тем, чем нам интересно. Поэтому для женщины губительно заниматься не тем, что приносит ей удовольствие. Если она занимается тем, что не приносит ей удовольствие, все, она не выполняет свои женские функции. Да? Mm -hmm. Она значит, теряет, растрачивает свое здоровье. Если она там занимается не той деятельностью, ну, скажем, она бухгалтер, хотя ей это совершенно не подходит, она делает это ради денег. Мужчина может работать ради денег. И он может заниматься тем, чем, что ему не приносит удовольствия. Это вообще не главное для него. Главное достижение, и кем он стал, кого он победил, в том числе какие свои стороны он победил в результате этого занятия. У женщин все не так. Нее, насколько она насладилась тем процессом, в который сейчас окунулась, насколько она пообщалась и рассказала еще о том, как себя чувствует. Но вот это. Я. Это потрясающе. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям и ради, видео, видео кто нас смотрит, вообще будет слушать и смотреть на YouTube. Дорогие наши женщины, пожалуйста, найдите занятие, которое вам по душе, которое будет приносить вам удовольствие и радость в жизни. Потому что когда мы, у нас хорошее настроение, то все вокруг нас расцветает и становится ярче и прекраснее. И в той же, и в то, и в в то же время мужчины, которые находятся рядом, они тоже работать. Да. Да. Да. Мне кажется, у нас какая-то проблема со звуком. Я вас не слышу. Так, думаю, что нам... Вот сейчас звук появился, но в, в любом случае время нашей передачи практически подошло к концу. Спасибо большое, Аня. И, в принципе, нас можно слушать на SunGate Radio, нам, к нам можно обращаться на Фейсбуке, задавать вопросы. Мы всегда рады отвечать на любые вопросы, какие бы они трудными ни были, правда, Аня? И, да, <laughs> и конечно, в общем, нам, нам все по... доступно. На самом деле, было бы желание и, опять же, хорошее настроение. Будем поднимать друг друга настроение и себе. Слушайте нас каждый вторник, слушайте нас с Ласточкина Ласточкиной. Вот по времени Чикаго это 8.30, а в Москве, что у нас сейчас в Москве? 17.03. Это у нас Эстония, таллин. Ну в Москве также. Да, да. Замечательно. Ну и обращайтесь к нам, дорогие женщины, если вам хотите, хочется определить все-таки свое предназначение, понимать как, какой стиль, даже стиль одежды, да, правда, не можно в гороскопе определить. Ну что ж, всего доброго, всем хорошего дня, доброй ночи и э, до следующего вторника. Пока, пока, пока.